Уважаемые представители, дорогие друзья, Ваш форум фактически дает старт деловой программе Года России в Китае. Поэтому с особым чувством приветствую представителей бизнес-сообществ, обращившись здесь в зале. Сегодня Россия и Китай являются одними из ведущих локомотивов мировой экономики роста. Мы решаем сходные задачи модернизации и повышения качества жизни наших граждан. И для наращивания экономической мощи обеих стран крайне важно эффективно задействовать потенциал двухсторонних средств, вывести их на уровень, который соответствует энергичному характеру национальных экономик как Китайской народной республики, так и Российской Федерации. Кроме того, наше деловое партнерство во многом определяет успешное развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, который является одним из основных составляющих мирового экономического баланса. В его бурном подъеме мы одинаково заинтересованы. Именно эти цели должны определять наши подходы к углублению российско-китайского взаимодействия, должны лежать в основе новых проектов и инициатив. Уважаемые друзья, последние годы наши страны серьезно продвинулись в развитии делового партнерства. Прежде всего, отмечу существенный рост взаимной торговли. Об этом представитель президента уже говорил. Менее, чем, менее, менее трех лет назад мы поставили задачу увеличить товарооборот до 20 миллиардов долларов, а в прошлом году, как вы слышали, только что до 29 уже уходилось. Набирает темпы инвестиционные взаимодействия. В России уже осуществляются сотни китайских инвестиционных проектов, еще около двух десятков проектов. На общую сумму более 2 миллиардов долларов готовится КНР. Активизировалось и движение российских капиталов, капиталов в Китай. Его объем сегодня превысил 500 миллионов долларов в США. По нарастающей идет сотрудничество в сфере энергетики. В 2005 году в КНР было поставлено более 8 миллионов тонн российской нефти. Сейчас наша страна занимает пятое место среди основных экспортеров этого вида сырья в Китай. В Российской Федерации принято решение о строительстве нефтепроводной системы из Восточной Сибири к Тихоокеанскому побережью. Компания «Транснефть» и китайская национальная нефтегазовая корпорация вчера подписали протокол об изучении вопроса о их строительстве ответвления от этого нефтепровода на китайском рынке. Если проект удастся реализовать, а у меня в этом нет сомнений, он будет способствовать значительному увеличению объемов поставки нефти из России и Китай. Развитию сотрудничества в этой сфере служат также подписанные в ходе нынешнего визита соглашения Роснефти с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией и Банком развития Китая. Еще одно перспективное направление – взаимодействие в газовой сфере. В рамках стратегического сотрудничества «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая Корпорации подписали вчера соответствующие документы. Сегодня изучаются различные варианты строительства газопровода, который мог бы соединить наши страны. Речь идет о двух системах, и из Восточной Сибири, и из Западной Сибири. Не преуменьшая значительные успехи российско-китайских связей, надо откровенно признать, что здесь у нас еще очень много серьезных проблем. Главное из них – Неблагоприятное изменение структуры российско-китайской торговли и сырьевой характер российского экспорта. в Китае. Мы вчера с моим коллегой об этом говорили. За 2005 год объем поставок российских машин и оборудования снизился, снизился почти вдвое. Причем это происходит на фоне заметного роста поставок товаров той же группы из Китая в Россию. Сложившаяся модель наших сказать во многом зависит от конъюнктуры сырьевых рынков. И здесь заключена опасность нестабильности взаимных торгов. Чтобы застраховаться от этой угрозы, важно повышать качество наполнения торговых потоков, развивать технологическую и производственную кооперацию. Конпонент Петербург говорил о объемных масштабных закупках товаров на внешнем рынке Китайской Народной Республики. Я очень рассчитываю, надеюсь на то, что российские предпринимательские структуры впишутся в этот процесс. Для решения этой задачи необходимо задействовать колоссальные резервы нашего сотрудничества, которые используются пока еще недостаточно. В первую очередь в сферах производства высокотехнологичных амур. Назову некоторые из них. Это ядерная энергетика, охрана окружающей среды, медицина, космические исследования и производство гражданской авиационной техники. Очень важно развивать агропромышленную коопературу более рационально осваивать морские биоресурсы. Необходимо шире использовать режим особых экономических зон, которые создаются с целью приоритетного развития высоких технологий в России. Закон о таких зонах в России уже принят, и мы рассчитываем, что это даст нашим китайским партнерам дополнительные возможности для работы на нашем рынке. Мне приятно, что господин Светао это тоже ответил. Для практического сотрудничества в этой сфере между ведомствами двух стран в рамках нынешнего визита подписан специальный меморандум. Важная тема совершенствование транспортных маршрутов Дальнего Востока и их интеграция в транспортные сети Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь особое значение имеет эффективное использование потенциала Транссибирской железнодорожной магистрали которая является одним из самых коротких путей с Азии в Европу. В этих целях мы заключили во время этого визита соглашение о взаимном использовании крупнотоннажных контейнеров для перевозок экспортно-импортных грузов и о введении электронного обмена данными о международных грузах. Необходимым условием успеха нашего сотрудничества является создание отлаженного механизма взаимодействия в финансовой сфере. Он должен быть ориентирован как на поддержку совместных проектов крупных российских и китайских компаний, так и проектов, реализуемых силами малого и среднего бизнеса. Думаю, что с учетом нынешнего состояния банковской системы России и Китая такая постановка вопроса вполне оправдана. Примером тому может служить подписанное вчера кредитное соглашение между внешним банком и экспортно-импортным банком Китая. Немалая перспектива содержит и сфера торговли услугами, такими как связь и телекоммуникация, конечно, туризм. Мы оказываем необходимую поддержку проекту, который связан с передачей телевизионного сигнала по спутниковой связи из Китая в Россию. С учетом этого можно отметить меморандум о сотрудничестве и договор на предоставление услуг международной связи, подписанный подписанные крупными компаниями России и Китая в ходе этого бизиции. Важным направлением сотрудничества считаем развитие туризма, как я уже сказал, которое открывает немалые возможности для контактов между нашими гражданами. Исходя из высокой динамики российско-китайских связей и ростом национальных экономик, принципиальное значение приобретает предоставление образовательных. Прежде всего, подготовка высококвалифицированных специалистов. Сегодня в вузы, на ВУЗы России и Китая направлены на стажировку по 200 студентов, аспирантов и научно-педагогических работников с той и с другой стороны. В целом в России обучается 13 тысяч китайских граждан. При многих учебных заведениях наших стран создаются центры изучения китайского и, соответственно, русского языка. Такие обмены планируем расширять, в том числе за счет создания совместных вузов и аспирантур. Прорабатываем вопрос об организации российско-китайского фонда стипендий. Масштабы двустороннего взаимодействия и приоритеты развития нашей экономики требуют и новых подходов межрегиональных связей. Для сопредельных районов России и Китая. Прямые контакты давно стали определяющим фактором их социально-экономического развития. Моя встреча в октябре 2004 года с руководителями Северо-Запада провинции а также разговор председателя КСЭР, господина Хуцинтау, с главами сибирских регионов России в июле 2005 года, еще раз подтвердили важность и перспективность этого сегмента нашего взаимодействия. Сегодня в деловых связях с КНР задействовано более 60 субъектов Российской Федерации. Постоянно расширяется их география. В последнее время заметную активность проявляют регионы Центра и Юга Российской Федерации. Своё присутствие на российском рынке стремится расширять и южные, расширять и южные провинции Китая – Хванду. Важно, что в орбиту этих связей входят все новые и новые регионы России, в том числе и за Капказ. В ходе визита подписано первое соглашение об инвестиционном сотрудничестве с Чеченской Республикой. В долгосрочной перспективе. Такие обмены будут только возрастать. И нам важно наладить тесную координацию государственных региональных программ развития. В первую очередь, это касается традиционных партнеров. Российского Дальнего Востока и Сибири, а также промышленных баз Северо-Востока Китая и его западных районов. Важным условием успеха межрегионального сотрудничества является и развитие его инфраструктуры, в том числе создание приграничных торговых комплексов, пунктов пропуска, мостовых переходов. И мы будем приветствовать реальный вклад в их реализацию как российских, так и китайских предпринимателей. Уважаемые друзья, подъем национальных экономик, как и прорыв в деловом партнерстве России и Китая, невозможно без активной позиции предпринимателей. Поэтому столь важна работа парения организаций предпринимателей, их тесная координация. В России такую работу ведут российско Китайский деловой совет, Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей. Уверен, что форум даст возможность укрепить контакты и доверие между деловыми сообществами наших стран. Найти новые сферы и формы сотрудничества. Заключить взаимовыгодные контракты и сделки. Мы ждем от вас реальных предложений, рекомендаций, экспертов и новых инициатив. Я и со своей стороны готовы способствовать их эффективной реализации. Позвольте пожелать российско-китайскому экономическому форуму деловых руководств, плодотворной работы и приятного делового общения. Спасибо вам большое.